Как раскручивая свой проект, попутно зарабатывать. Или наоборот, как зарабатывая в интернете, попутно раскручивать свой проект. Всем привет! Вы на канале WestHub, мое имя Андрей, я один из основателей WestHub Community, в котором мы помогаем людям зарабатывать в интернете. Для тех, кто впервые на канале, скажу, что я не зазывала во все подряд, не адепт какого-либо проекта, точно так же не жесткий критик, я маркетолог с хорошим опытом и командой. Вместе мы отбираем различные проекты по заработку в интернете, анализируем их шлаг, выкидываем, во что заходим сами, тем делимся на своих... YouTube каналах. Ну и точно так же, если где-то нужно предупредить людей об опасности, мы тоже это делаем. И если вы зайдете на канал, откроете вкладочку видео, то сами сможете в этом убедиться. Поэтому, друзья, если вы до сих пор не подписаны на канал, обязательно подпишитесь и включите колокольчик на все уведомления. Со временем вы сами убедитесь, что этот канал станет одним из самых полезных в вашей коллекции. В этом видео речь пойдет о не совсем обычном способе заработка, к которому привыкли большинство моих зрителей, потому что этот вид заработка будет интересен намного более широкой аудитории, а именно блогерам, предпринимателям, инвесторам и всем желающим зарабатывать деньги в интернете. Кстати, кто досмотрит до конца, я расскажу, как получить мини-курс по крипте для новичков абсолютно бесплатно. Подчеркну, что это для новичков, те, кто хочет разобраться с основами блокчейна, что это такое, как пользоваться кошельками, как покупать криптовалюту, как ее продавать. В конце скажу, где взять бесплатный мини-курс. Ну и поехали разбираться с деньгами. Все мы по много раз в день делимся какими-либо ссылками. Где-то, друзья, мемчики какие-то, перекидываем видео, ролики различные. Закрепляем ссылки в своих социальных сетях на свои ресурсы, в инстаграме топлинки, телеграм-каналы и все прочее и так далее. Если вы отследите свои собственные действия, то вы точно больше одного раза в день, в обязательном порядке каждый день, делитесь какими-либо ссылками. Мы постоянно это делаем, но многие даже не знают, что за эти и без того ежедневные действия можно получать деньги. И сейчас я покажу как. Начну со своего собственного примера. У меня есть YouTube-канал, если вы откроете описание к любому видеоролику, вы найдете там какие-то ссылки. И одна ссылка в самом низу, в описании под каждым видео, она сокращенная. Вот он, тот самый сервис, через который я сокращаю ссылки и пользуюсь им уже достаточно давно. Обратите внимание на то, что ссылка, которую я закрепляю в своем YouTube, на нее кликнули 11 817 раз, друзья. Об этом чуть дальше скажу. Почему я это делаю? Почему сокращаю ссылки? Да потому что они так выглядят более аккуратно, вот к примеру, да, нежели Telegram, Bot, тра-та-та, 350 цифр и вот это вот длиннючая несуразная вещь. Это один момент. Второй момент, когда люди видят, что написано в ссылке, больше половины по ней не переходит. Это я вам как маркетолог говорю. Слушайте внимательно дальше, потому что дальше я уже раскрою, сколько денег... Я здесь не дозаработал с таким количеством переходов. Bit.ly это не единственный сервис сокращения ссылок. Их много на самом деле. Кстати, напишите в комментариях, какие сервисы вы знаете или какими пользуетесь сами. Мне будет очень интересно. И вот, друзья, недавно мне показали сервис, который не просто ссылки сокращает, а еще и рекламирует для меня то, что я хочу продвигать. Но это еще не все. Совсем недавно к этому сервису докрутили еще и вкусную партнерку, чтобы привлечь больше пользователей. Да, конкуренция на рынке, она такая, кто больше заинтересует людей, кто сильнее заинтересует пользователя. Тот и победил ну и теперь давайте обо всем по порядку с чего начать и где деньги возьмутся начинаем мы друзья с регистрации ссылку на которую я оставлю в описании под этим видео регистрация это будет в сервисе сокращения ссылок globox web после того как прошли регистрацию заходим в личный кабинет и здесь мы видим то что нам доступно первый уровень бинарная система бонусные баллы добавить рекламу в сеть и самое самое нужное это сокращенные ссылки подчеркну друзья что это не хайп это не скам потому что это это продукт это продукт который вы. Уже не первый год на рынке, но совсем недавно они докрутили партнерскую программу, чтобы у конкурентов отжать какое-то количество аудитории. Если вы пользовались сервисом сокращения ссылок, то вы понимаете, о чем я вам. В принципе, все равно, каким сервисом пользоваться. И если к этому же сервису докручена еще и офигенная возможность заработать, то я думаю, выбор здесь очевиден. Сразу же после регистрации вы можете попробовать, как это все работает. Нажимаем сокращенные ссылки. Вот видите, у меня тут одна есть сокращенная ссылка. Я ее еще нигде не выставлял, нигде не публиковал. И здесь видно, какое количество переходов сегодня, какое общее за месяц и за все время. Я, кстати, сейчас с ПК показываю, но это можно делать даже с телефона. И на чем же вы будете зарабатывать? Вернусь снова к своему примеру с Bit.ly. Вот он. И вот одна из ссылок, про которую я уже говорил. И вот здесь, друзья, уже недозаработанные деньги. Из этих переходов, если бы там была встроена какая-либо моя реклама, я мог бы получить примерно 1% конверсии. 1% от семнадцать это 118 каких-то продаж. И если мы возьмем только партнерскую программу Globox Web, только с первого уровня по 10 баксов, то это с 27 июля прошлого года мой бюджет был бы больше на тысячу сто восемьдесят долларов минимум почему я говорю минимум я скажу дальше поэтому смотрите внимательно здесь друзья есть партнерская программа вкусненькая партнерская программа и два типа вознаграждений в этом видео я покажу только первый кто подпишется на канал тот увидит следующий ролик по этой теме как маркетолог с опытом вам говорю что здесь есть и моментальный заработок и возможности получить дополнительный трафик на ваши телеграм-каналы youtube и instagram и TikTok, и вообще любые проекты которые вы продвигаете наверняка вы видели где-нибудь в фейсбуке какой-то видеоролик Ролик, которым поделились миллион раз А теперь представьте на минуточку Что это вы загрузили такой видеоролик И сократили ссылку Через сервис Globox Web И пустили ее в сеть Этой ссылкой делятся друг другу, пересылают Хихикают с каких-то мемчиков, котиков Неважно с чего В общем ссылка завирусилась А вы к этой ссылочке прикрутили свою рекламу Вот по этой кнопке И люди кроме того, что смотрят мемчики Они еще и приглашают либо смотреть ваш новый ролик на YouTube Там распродажи, если у кого интернет-магазин подписка на Инстаграм и подписка на Телеграм и в ТикТоке. В общем, фактически вы получаете огромный поток бесплатного трафика. Но это еще не все. Во-первых, реклама здесь нативная, она не прямая. И если вы возьмете 1% конверсии, то вы получите массу готовых подписчиков в Телеграм и на Ютуб и Инстаграм либо в ваш какой-то проект, который вы продвигаете. Получите туда свежих рефералов. В общем, друзья, говорить об этом можно долго и сейчас я это делать не буду. Задачка этого видео вас познакомить с возможностями, оставить вам ссылку для регистрации и я по этой теме сделаю отдельное обучение по привлечению трафика из интернета. И каждый, кто состоит в сообществе WestHub, сможет его получить. Сейчас я покажу, откуда будут браться хорошие, приличные деньги и как увеличить свои возможности. Значит, по тарифам. Здесь есть бесплатный тариф и есть платный. У меня сейчас на момент записи тариф бесплатный. И в чем между ними разница? Разница между тарифами вот в чем. Выплаты на бесплатном тарифе только с оплат лично приглашенных. Ну и плюс там действует ограничение по ссылкам. На платном же тарифе выплаты согласно маркетинга без ограничений, а именно, вот эти веселые человечки, это 8 уровней в глубину, в ширину здесь без лимит, я не стал дорисовывать вот это вот все. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что здесь уже ограничений нет, до 8 уровня в глубину. И здесь есть очень интересный важный нюанс, что к примеру если человек, который присоединился к вам, пусть будет вот этот, он на бесплатном тарифе, но все же решил попробовать и начал приглашать. Пригласил вот этого в зеленой кепочке, который оплатил тариф и начал активненько выстраивать себе всю структуру. Значит вот этот человечек получит выплату только отсюда, а вот эти все выплаты из глубины они пойдут к вам, минуя вот этого человечка. Ну и так по всей ширине. С деталями, я думаю, разберетесь. Так вот, друзья, я не хочу вас ни к чему призывать, но кто умеет делать деньги, тот сам сумеет рассмотреть выгоды и преимущества. Чтобы мне получать от этого сервиса максимум возможностей, мне нужно перейти на платный аккаунт. Это делать не обязательно, то есть, кто хочет просто попробовать, потестить, окей, бесплатного аккаунта достаточно. Просто я как маркетолог понимаю силу преимущества платного тарифа. Платный тариф это бизнес аккаунт, стоит 33 доллара в год, всего 33 баксов в год. Вот многие, кто зарабатывает в интернете Тратят намного больше на вход в различные проекты. Здесь есть и другой тариф. Я его даже сейчас разбирать не буду, потому что мне интересен вот этот без каких-либо ограничений. Нажимаем «Выбрать». Методы и способы оплаты здесь. Вот мне, к примеру, подходит криптовалюта. Я выбираю «Payer». Меня перекидывает на страничку «Оплаты». Вот мне подходит «Tether», сеть TRC20. Система мне генерирует счет. Я его проверяю. Все ли ок. Указываю здесь электронную почту. И нажимаю «Подтвердить». Включается таймер и мне дается 30 минут на оплату на указанный адрес. Оплату я произвожу с телефона, поэтому на экране это не будет видно. Но это будет видно, когда кабинет станет с бесплатного бизнеса. Итак, друзья, оплата прошла. Мы видим, что аккаунт мой теперь платный. Оплата это один раз на целый год. И окупится у каждого, кто будет этим пользоваться. А кто научится грамотно использовать, тот может нехило заработать. Кто пока не понимает, как на этом зарабатывать, я напомню, что будет обучение по привлечению трафика из интернета. Ссылка на бот сообщества в описании под этим видео, друзья, в самом низу. И там же я обещал сказать, кто хочет бесплатный мини-курс, он точно там же внутри нашего бота. Поэтому, друзья, регистрируйтесь в Globox Web. Это не хайп, это продукт, которым большинство людей будет пользоваться. Определяйтесь с тарифом, заходите в Вестхаб Community и там уже будем с вами общаться в живых эфирах, ну и зарабатывать вместе. Я благодарю вас за просмотр, за ваши лайки, комментарии, за подписки и до встречи в следующем видео.